Конституция ведь принималась как конституция переходного периода, именно для того, чтобы преобразовать общественный строй. И, соответственно, сама идея, сама идея Конституции, она конструктивно устроена как? Что основы конституционного строя, они не могут быть пересмотрены, иначе как путем принятия новой Конституции.